эм а алё, привет, это дадо. Что про дада все просят рассказать в комментариях? Ну так-то, конечно, дада саму про себя не расскажет. Ведь сложно рассказывать, когда хомяки по клавиатуре бегают, но дада постарается. Дада, это значит студия Загара. Там Загар делают хорошие, еще стригут голову. Ну вот волосы, когда, значит, на голове вырастают, их ну, стричь надо, и дада стрижет. Еще правильно писать дада с маленькой буквы. У дада сломал, значит, кнопка для заглавных букв и Йох хомяк унес. Хомяк. Дада по-другому не может, на самом деле. Приезжай во Флориду к Дада. У меня нет аномалий и всего такого все нормально. Че, сам Дада где? Да ты не волнуйся-то, приезжай. Если нет, дада он отошел там по делам, он человек занятой. Но ну, ты не волнуйся, не жди там ничего, все для тебя будет готово. У Дада самые лучшие поставщики и партнеры. Вчера вот развлечудов письмо прислал. Че нет? Нет, ты не понял. Дада дает табло развлечудовы, а не наоборот. Вот говорят: развлечудов, Развлечудов, а хлопушки с шоколадным зефиром дада лучше шикачу зефира развлечу. Вы можете приехать в магазин Dada в торговом центре Firefox и поесть и того и другого, что убедитесь. Где? Да нет, никаких нет там аномалий. Вот тут мужики с кружком и стрелками такими были. Знаете, ходили такие важные, что-то пикали приборами, не нашли ничего. Аномалии, говорю, нормально все. Да-да они тоже, да, не нашли. да-да, пописать тогда отходил. Ну, если бы он был, а он бы встретил. Ну, так не получилось. Клан товара есть. Товаров много, товары замечательные. Сок Дада, например. Рекомендую сок Дада. Вот хочешь тусоваться, тусуйся с соком Дада. Чё, крутой я слоган придумал, да? Еще к дада в последнее время стали звонить вот мужики, тетки какие-то серьезные, там сидят, небось, в костюмах у себя. Загорать не хотят, стрижку не хотят, говорят, агенты какие-то. А я говорю, стирать не хотите, загорать не хотите, не звоните сюда больше, не, не предлагайте, ничего не надо, ничего дада. У Дада все есть. Дада сам все продаст. Так даты ж не тупой, дада знает, что вот кон конспирация. Да, конс конспирация. Аспирацию дада знает и такой говорит вот вы и загорать не, не хотят не хотите таблеток не дам нет таблеток не знаю таблеток а они больше не звонят еще какой-то мужик приходил в студию загара но не загорал аномалии искал тоже каким-то прибором такой пикает знаете всюду тыкал его не нашел аномалий, а потому что у дада нет аномалий да нормальный мужик вот у него хомяк загар что хочешь, хомяк или загар, или чё? А слушай, история такая. Да-да, открыл место с бургерами и картошкой. Ну такое, знаешь, вот приходишь туда, и там, короче, можно покушать бургеры, картошку и деньги оставить. Туда тоже мужики в костюмах ходили, говорили, CPC PCP 4338. А потом сказали, что нет аномалий. И ушли. А да, да ведь не аномальные. Нормально все, да-да, нормально, вери, да-да, нормальный мужик, да-да. Ну вообще, да-да, рад, конечно. Лекарственные препараты по всему миру уже знают. Они болячки лечат э, там... Дада их даже приносит сам. Вот куда скажешь, туда Дада принесет, только вот когда дождь не принесет, вот когда дождь противно. Любое место назначишь, Дада сам оставляет, что просили. Иногда пиццу еще оставляют, там пончики. Но пончики я люблю, Дада в смысле любят пончики, потому они надкужаны иногда остаются. Ну но это нормально, вот кушай пончики. А еще у Дады есть Amazon Prime, потому доставка в любую точку мира бесплатно. Недавно плутоний один заказывал, но Дада сказал, нельзя, плутоний вот бананы есть. Бананы это вот как... Плутония, они тоже радиоактивные. Бананы лучше плутония. SCP-3521 это общее обозначение для 16 желатиновых лекарственных капсул в блистерной упаковке, созданной некой личностью, называющей себя Дада, в собранных сообщениях, которые, согласно имеющимся данным, являются любителем парафармацевтам и имеют связи с неизвестным убийцей. Капсулы SCP-3521 ярко-желтого цвета и примерно 1.2 см в длину. Они легко растворяются в воде и состоят из ряда неизвестных и, по всей видимости, аномальных компонентов. Первоначальный аномальный эффект SCP-3521 проявляется при употреблении SCP-3521 пероральным. Вскоре после употребления капсулы в желудке субъекта материализуется чрезвычайно большое количество нечищенных бананов. Радиоактивные бананы в животике, ну смешно тоже Съел такой, и все и не болит ничего Ну сначала поболит, а потом больше никогда ничего не заболит Дада умный, да Ну Дада это не шутки, тусовки там, Дада это бизнес, короче Дело, дело большое, да Дада любит подумать, вот Дада умный вообще Вот лежит Дада в ванне и думает И слышит, вот радио, радио что то говорит а Дада слушает, значит, что радио говорит и думает. А радио говорит, что старики устраивают голосование раз в 4 года. Старики голосуют. И Дада подумал, а что старики так редко голосуют? И сделал таблет. А тут мужик еще какой-то пишет, типа говорит, Дада, Дада Виагру при при привезет. А Дада говорит, да, ви ви ви ви Виагру привезет, а для чего это? А мужик говорит, чтобы вот это, совать. Ну, Дада думает, о, клиент. SCP-3929 Групповое обозначение для 127 лекарственных капсул темно-янтарного цвета Которые, как считается на данный момент, были произведены известным парафармакологом и активным LPE DADA Капсулы содержатся в обычных оранжевых флаконах с белыми крышками для рецептурных препаратов На каждом флаконе имеется этикетка с надписью «Таблы от стояка» от DADA Эффект проявляется примерно через 20 минут после приема препарата Субъект испытывает незначительное раздражение после чего у него начинают проявляться признаки быстрого старения. В течение следующих 4 часов субъект будет испытывать ухудшение подвижности суставов, ухудшение осанки, замедленные и затрудненное передвижение, снижение энергичности запора, недержание мочи, замедление мыслительных процессов, замедление рефлексов, снижение остроты зрения, резкое понижение слуха, морщины и провисание кожи, а также обесвечивание или посидение волос. После приема препарата биологический возраст субъекта оценивается как увеличивающиеся примерно на 70 лет по мере прекращения действия препарата биологический возраст субъекта постепенно возвращается к исходному если субъект не умирает вследствие приобретенных возрастных изменений в то же время субъекта сообщают о значительном повышении либидов сверх считающегося нормальным у людей уровня так это хмырь, что купил табло, недовольный что то был, говорит, на Виягру, значит, ему не похоже, Вияграш, Виягра. Не верят Дады, и все, а надо верить Дадам. Если веришь дада, жизнь будет в кайф, а если вот не веришь, будет вот плохо будет. Дада слушает людей. У дада есть даже фокус-группа для испытания препаратов. Так вот, значит, Дада умный. Дада любит думать. Как-то Дада услышал, что жизнь говно. И мир говно. Как-то так. Вот что это значит? Я не знаю. Вот я смотрю, хомяк, да, это хомяк, это не говно. Но вот говорят, жизнь говно. Это значит, что есть спрос на товары Дада. Вот что значит. Дада деловой. Надо делать предложение. Смотри, я рекламу по телеку пустил. Вот так выглядит нормально, да? Сори, хомяк мешал, когда печатал. Не очень получилось. Но я, я, я, бы, я бы лучше сделал, если бы вот не хомяк. Уйди, хомяк. SCP-3494 – коллективное обозначение аномальных фармацевтических препаратов, рекламируемых как SuperLax от Dada. В отличие от прочих аномальных препаратов, производимых Dada, scp SCP-3494 распространяется открыто, обычно через телевизионную рекламу, представляющую собой белый экран с черным текстом и вставляющиеся в другие рекламные объявления в дневное время. Источник данных рекламных объявлений неизвестен. Экземпляры SCP-3494 представляют… Это собой таблетки кремового цвета диаметром около 1.4 сантиметра. Таблетки приходят покупателям в застегивающемся пакетике с надписью маркером Superlux от Dada, сделанный на внешней стороне. В напечатанной на принтере инструкции, прилагаемой к сумке, указано, что SCP-3494 является слабительным и написано, что других антикаков вам не захочется и не понадобится. Также рекламировался SCP-3494 в форме цитата крема для непосредственного нанесения на больную жопу. Но ни одного экземпляра такого варианта препарата обнаружено не было. Лица, не испытывающие запоров на момент употребления SP3494, не подвергаются его аномальному эффекту. Некоторые испытывают внезапное онемение в нижней части кишечника, впрочем, проходящее со временем. Однако все лица, страдающие запором, испытывают очевидный предполагаемый эффект scp 3494 представляющий собой, по-видимому, непрерывное извержение фекалий из заднего прохода субъекта. На данный момент все субъекты, употребившие экземпляр 3493, продолжают испытывать воздействие объекта. В настоящее время не найдено известных способов смягчения данного эффекта. Все известные пострадавшие лица были размещены в установке контроля отходов зоны 40 для возможности контролировать поток отходов. Классный прикол, Дада придумал, да? А все потому, что Дада очень умный, верь Дада. Еще вот мужик сказал, что табло для хорошего сна, а Дада говорит, а такая уже есть. А он говорит, это Эвтан Азия, Эфтан Азия. Смотрите, вот че, почему люди любят эти азиатские штуки вся, а? вот я не понимаю. Но ну, ничего, Азия это Казия. Я, короче, дал таблетку одному из своих хомяков, он уснул. Вот не знаю, правда, по азиатски уснул или нет. Но фокус группа вся тоже спит вот. Кучу народу я собрал на складе, все спят. Значит, работает. SCP-3866. Небольшое количество немаркированных таблеток, которые были обнаружены во время рейда на нелицензированное медицинское учреждение в Палм-Бич, Флорида. Для получения более подробных сведений смотрите приложение 3866-1. Субъект, проглотивший образец SCP-3866, немедленно входит в состояние, напоминающее зимнюю спячку. Мозговая активность субъекта резко падает, а частота сердечных сокращений снижается до приблизительно одного удара в 34 дня. На данный момент неизвестно, как долго субъект способен выжить в таком состоянии? По предварительной оценке не менее 3000 лет. В ходе расследования шумов выяснилось, что они издавались 541 пациентам учреждения. 491 пациент из этого числа был похоронен без гроба. После эксгумации тела пациентов были очищены от почвы, камней и насекомых медицинским персоналом фонда. Затем выжившим пациентам были введены амнезиаки, после чего их вернули в общество, соответствующей истории прикрытия. Короче, я да да да да я. Если тебе надо, значит, одежду чистить, там кожу потемнить, не знаю, волосы постричь или не, не знаю, таблетки нужны какие, вот есть да да. Ты главное верь да да и все будет хорошо. А еще в комментариях там внизу напиши, вот что еще про ССП хочешь узнать. Да верь да да. Ну и что, давай, пока до связи.